Всем здравствуйте, ролик о жизни в деревне, заезжал сегодня сюда днем, летали здесь пчелы, летало-то их в общем много, сейчас не видать, может уже спят, время 9 часов практически вечера, сейчас залезу погляжу, может я рано приехал забирать ловушку прошлый год в сентябре на этом же дереве поймал второй свой маленький раек здесь вот покос уже выкошены прошлый год где-то в конце августа уже косили в общем если все-таки рой попал сниму его и не знаю что сделать то ли поселить его отдельно то ли его добавить, свой объединить. Объединение семей я еще не пробовал, тоже интересно. Ну, скорее всего попробую объединить. Не знаю, сейчас пока до дома еду. Буду думать километров семь мне ехать. Вот в общем вот так. Если все-таки рой попал, то это второй рой. В 2019 году в одну и ту же ловушку. Прошлый год поймал одной ловушкой два роя, и в этом году два роя одной. Кстати, может быть она и та же самая из прошлого года. Я собирался две пчелы на ней нарисовать, как признак двух пойманных раёв, и так и не нарисовал. Но на этой это точно нарисую. Так что вот так вот сейчас буду снимать. А там видно будет. В общем, рой все-таки попался. Не знаю по размерам. Но какой бы он ни был, решил я, в общем, подселить вот этот раек, если они не улетели. Вот в этом-то точно там гудят. их, наверное, Там пчелы полно. В этом, кстати, не знаю. Сейчас послушаю. Вроде тоже есть. Там подсолнух сейчас вовсю цветет. Платформа с пчелами уликов 10 наверное стоит. Не знаю, когда появилась. Меня тут не было. Дней 5. Но я на велосипеде с другой стороны заезжаю. Это на машине я сегодня заехал. Сейчас буду пробовать способ объединения. Вот под такую бутылочку казахстанской водки. Не знаю, год производства, но у меня она с 2008 года вся вот так вот исписана не распечатана или с 2007, или с 2008 года в общем, с того времени, когда меня пытались в армию взять с проводов но получилось так, что в армии меня в итоге и не взяли, а бутылочка осталась, и вот она у меня до лучших времен хранилась, хранилась, хранилась. И думаю, чего бы сегодня и не это. Самогонки-то у меня нету. Объединить их, а другого способа в интернете я не видел. Вот так вот. И думаю, подходящий случай не хуже, чем праздновать победу над американцами, если бы мы раздолбили их. Ждать этого момента. Объединим пчел лучше. Ну вот а так вот. Сейчас буду смотреть. Что да как. В общем. Всем пока. Скоро наверное в лес я все таки съезжу. Съезжу думаю. Косуля будет. Попадай. Устал что ли? Не пойдешь? А? Шорох Шорох Ух ты Устал Шли ворона попроведывать Пришли, а от него тут и следов даже нету Утром -то я его где-то вот здесь вот Привязывал Наверное туда куда-то упер, да? Пойдем смотреть то? Подай. Ой, молодец. Молодец. кападай, подай. Подай. Шорох, подай мне. А, шорох, подай. Подай. Подай. Ну, подай шорох шорох подай подай подай подай подай подай нет не подашь давай еще то разок попадай Подай, дай, дай, дай. Ой, ты молодец. Молодец, ты красавец. Подай. Подай. Нет, так не пойдет, Шор. Ну ты че? Только подай, иди. Иди заново сходи. Подай. Молодец. Молодец, сюда похвалю тебя. Вот такая умная собака. Шорох, шорох, шорох. Ты куда побежал-то? Ты куда убежал-то? О, пошли. Ого! Окей. Кого нашел? Кого нашел? скажи, зачем она мне? Ага, варежка-то моя перчатка-то лучше, да? Ну-ка отдай! Отдай! Шорох! Угадай. За страницу маленький. Отдай. Ну-ка, пошли. Эй, пошли. Шорах. Всем здравствуйте. Выехали мы с вороном в лес. Попытать опять свой монок, Тот, которым я пробовал манить. Есть у этого недавно с игрушкой. У дочери брал поросенок, который пищит. Слишком уж мне тихо показалось он. Мне кажется, его метров на сто Косуля услышит Ворона привязала метров на сто сзади Вернее, отошел от ворона метров на сто Потихоньку Минут 10 подождал Ягодок покушал Недалеко коза была Место, где мы подъезжали Летает Убежала несколько раз Меня оплаива Вот здесь вот живет козел Его я не стрелял Вернее я вообще Козлов не стрелял Вообще никого не стрелял Ну в общем никто его не стрелял Видите его уже два или три раза здесь видел Раз с этой поляны Раз он оттуда Сейчас я козла нигде не поднимал Значит он где-то лежит активности, когда они начинают пастись еще час. Значит, он лежит, дремлет, уши уже у него там, во все стороны работают. Сейчас я попищу, попробую, посижу. Минут 10. Ягод, правда, тут уже рядом нет. Но я еще в носу не ковырял. Так что сижу, жду. похрустили травы по поездне не видать ну тишина блин стоит вообще это дороги метров метров километров 8 наверно я практически каждую машину слышу как проезжает но это явно не коза пеша это козел серии у меня было по три писка промежуток минут 10-15 между ними был сейчас еще выжду минут пять и еще свистну кто-то среагировал В общем, прошло 40 минут. И тишина. Поедем с вороном дальше. Вот так вот, вот, вот так. Вот такое туманище опускается. Вообще уже становится ничего. Не видно. Тридцать Вот так вот тут вот. перепады температуры вообще сейчас большие. едем с вороном в туман. Косулю не знаю, сейчас удастся увидеть или нет. Ветра как такового нет. Слышимость хорошая. Хоть и туман вроде должен все приглушать. Но видимость плохая. И я думаю, если я уже увижу, то и нас козел уже услышит. Так что если что будет, то включусь. Если ничего не будет, то не включусь. Как-то вот так вот. Ждем гона, время, время гона, когда козлик начнет активно бегать вот так всем пока шорохом домой камеру оставил дома на телефон да в шорох снимаемся вот засранец ягоду стер устал сегодня три дня ходим в лес живет он у меня уже неделю не знаю, подрос, не подрос. Но сегодня он у меня устал. Помогал мне ягоды сейчас собирать. Уже скулить, домой просится. Ну-ка. Отвечает. Отвечает. Вот так вот. В общем, идем домой. Идем домой. Ну-ка. Ну, ну что ты как этот... То не уйти уже, скулишь. То, как его носишься. Опа! Ох! Что? Ягодок вот насобирал. Двухлитровая вроде ведерка. Как голос. Будешь тявкать? Нет, не будет. Колючек всяких нацепляли. Ай-яй-яй, еще комары кусаются. Моры кусаются. Вот до деревни маленько осталось. И за нам надо идти. Растет, в общем, животное у меня. Новенькое, новенькое животное. Новенькое. Очень хороший, мне нравится. Что дальше выйдет из него, не знаю. Но что-то из него должно получиться. Да? Только кажется мне, что устает он каждый день. Бегать часа по полтора, по часу с ним хожу. Сегодня два с половиной часа мы ягоды прособирали. Начинает всяких мух ловить, бабочек бегать ловить. Ну, как-то вот так вот. Как-то вот так вот.